Вчера я у себя в телеграм-канале делал анонс, и люди проголосовали за то, чтобы сделать обзор. Может, кому-то было непонятно, как регистрироваться. Да, есть кое-какие нюансы, и сегодня я о них расскажу. А, начать хотелось бы с чего? Почему именно еще один МММ-проект? Почему не устраивает МММ-призм? Многие, возможно, зададутся таким вопросом. Сразу скажу, что МММ-призм полностью меня всем устраивает. Но там есть некий потолок, это в 150 тысяч монет в месяц. Чего я в принципе уже и достиг То есть больше я оттуда вывести не смогу А какой-то проект качать хочется Это не означает то, что я перестану освещать новости о проекте MMM-PRISM Но просто хочется где-то развиваться Достигать новых высот Скажем так, покорять новые вершины И со мной поделились вот таким вот проектом Я посмотрел на монетку Она в принципе уже очень давно Довольно-таки держится на одном уровне Это получается где-то с августа-сентября 2018 года, цена этой монеты, она плюс-минус одинаковая, то есть те, кто покупал ее два года назад, они, в принципе, остались при своих, даже на текущий момент монета стоит дороже. Этот момент меня тоже в ней привлек, ну а также создатель этого проекта MMM Global Tron, насколько я знаю, он тоже состоит в сообществе Change the World Together, это Муратова объединение, которое находится в Индии, также создатель, админи... Администратора данного проекта. Он участвует и в МММ MMM призм, и также держит у себя криптовалюту призм. То есть идеология этих проектов, она не то, что даже схожая. Она, в принципе, одна и та же. Поэтому я без каких-либо серьезных опасений решил присоединиться к проекту МММ Глобал Трон и также в нем поучаствовать. Друзья, не забываем о рисках. Хоть тут и честные люди, администрация там решали пару вопросов у моих коллег и возвращали даже монеты, которые были ошибочно отправлены, но все равно не стоит забывать, что это финансовая пирамида, и тут есть шанс, что свои монеты, которые вы сюда вложите, вы не вернете. Обязательно учитывайте этот момент и вкладывайте в этот проект, если вдруг вы захотите к нему присоединиться, небольшие суммы. Я вообще попробую с 1000 трон начать первый круг пройти, как дальше будет, посмотрим. 1000 трон это что-то в районе 30 долларов. Переходим по ссылке в описании, если вдруг вас заинтересовал проект. И попадаем вот на такое поле. Что нам тут надо сделать? Мы тут указываем имя, свою почту, придумываем себе пароль. Ну, например, вот сгенерировать сложный пароль я нажимаю. Тут будет стоять реферальное поле. Это если вы по моей ссылке перейдете. Кстати, если вы пользуетесь Google Chrome, то можно нажать вот так правой кнопкой мыши на экран и нажать перевести на русский, если у вас автоматически этого не сделалось. И вот тут мы видим, что нас просят номер мобильного телефона давайте в таком формате его укажем и просят ввести код из изображения его я тоже ввел и тут нам надо поставить галочку прочитав предупреждение я полностью осознаю риски в здравом уме я решил стать членом ммм это очень важно тут нас уже предупреждают можете нажать на вот это предупреждение и внимательно с ним ознакомиться я этого не буду делать чтобы не затягивать видеоролик нажимаю регистрация в ммм не пропустили у меня номер телефона пишет что Номер должен состоять из 10 цифр. Давайте я так просто от балды укажу 10 цифр. Так, 7, 8, 9, 10. И нам надо заново ввести а, капчу. И, скорее всего, да, заново нам надо ввести пароль. Так, все это дело я вел, нажимаю регистрация. Все, зайдите в личный кабинет, все, я могу заходить в свой личный кабинет. Тоже, вот у меня все данные, я эти сохранил. Все, мы зарегистрировались, попали в свой личный кабинет. Что нам первым делом надо сделать? Во-первых, нам надо перейти на вкладочку счет и добавить адрес. Мы нажимаем добавить адрес. Тут нам надо вписать адрес нашего Tron кошелька, с помощью которого мы будем делать полный и получать на которой мы будем помощь давайте я перейду к себе в кошелек у меня есть один который я заготовил вот я взял номер трон кошелька Нажимаю сохранить адрес вот тут он якобы сохранен но еще не проверено вот у нас тут пишет не проверены чтобы он стал проверенный подлинный мы должны отправить одну монету трон на вот этот вот адрес ниже у нас все написано пожалуйста переведите один трон с указанного выше адреса на вот этот адрес мы его просто Копируем у себя в кошельке трон, перевозим одну монетку и потом нажимаем проверить. Все, наш адрес потом в течение некоторого времени непродолжительного сразу становится проверенным. Если вдруг вы закрыли эту страницу, вот ко мне человек обращался, говорит, я перехожу обратно в счет, а где что проверить, я что, все упустил время, момент... Нет, тут есть вот такая вот стрелочка, мы ее нажимаем и все, у нас обратно это поле открывается. Обязательно в первые 48 часов переводим один трон и нажимаем проверить. Тогда мы подтверждаем тем самым свой адрес и уже можем участвовать в проекте. Теперь переходим к пополнению. Ну все, мы все данные ввели, кошелек свой заполнили. Теперь, например, хотим, ну вот как я хочу, проверить проект на 1000 монет трон. Внести сюда 30 долларов, плюс-минус это. Проверить, как он работает. Тут э, все немножко не так, как в мм MMM Призм. Тут мы видим, что еще Трон Фонд какой-то есть, и через него я вам скажу обязательно нужно делать депозиты. То есть для того, чтобы сделать депозит, мы сначала нажимаем на Трон Фонд. Вот сюда мы так нажимаем. И тут нас просят ввести 3% от суммы нашего будущего депозита. Давайте я вот так наведу. Тут я сделаю перевод на русский. Подача заявки на заказ PH требует 3% от Tron фон для оплаты за подключение к сети, установленной в блокчейнном Tron для обеспечения безопасности ваших кошельков. То есть если я хочу сделать депозит на 1000 монет трон то мне сюда надо создать депозит на 30 трон я нажимаю на этот адрес он скопирован в буфер обмена и теперь мне нужно на этот адрес перевести 30 трон для того чтобы у меня была возможность сделать депозит 1000 трон в этот проект так, давайте я тут у себя перевожу. Фонд Трон 30 монет я отправил. Теперь давайте попробуем предоставить помощь. А, тут также я прочитал предупреждение. Обязательно, если не читали, еще прочитайте. Нажимаю следующий. И тут я думаю, что мне еще не дадут сделать, потому что подача заявки потребует 3% от заказа PEG для покупки средств Трон. У вас есть в Трон Фонде 0. Пока что 0 у меня показывает. 20 подтверждений не прошло. Давайте я сейчас ставлю на паузу как только у меня тут символы появятся я буду делать депозит и наглядно вам покажу как именно это все работает ну что возвращаемся довольно быстро кстати это все произошло буквально поставил на паузу и через минуту-две у меня уже начали отображаться 30 трон моих так все делаю также тут ввожу сумму 1000 трон а, тут у меня уже видите есть 30 а, вы получите дополнительное вознаграждение в размере 5 процентов это наверное как в ммм призм 1 депозит и тут мы видим что мы можем сделать депозиты сюда от 1000 до 500 тысяч монет конечно Тут а, лимиты они побольше, чем в мм MMM призм. А, нажимаем дальше, следующий. И тут а, меня просят ввести код с картинки 742. А, нажимаю подтвердить и сохранить. А, вы уверены? Что хотите оказать? Я нажимаю «Да, я уверен». У меня тут вот справа мы видим, отображается сумма 1000 трон. И сейчас, в течение некоторого времени, ко мне придет первая заявка на оказание помощи в 500 трон. Поговорил я с людьми, которые уже находятся в этом проекте. И тут все работает немножко по-другому. Не совсем как в МММ MMM Призм. То есть тут к нам приходит первая заявка на 500 трон. И потом в течение дней но бывает даже через час после первой вторая заявка и мы сразу в первый день даже можем проплатить всю помощь на сто процентов и уже если у нас есть команда вдруг какая-нибудь то в первый день уже можем начать выводить реферальные свои и уже возможно для некоторых не будет такой большой проблемы что а, им приходилось каждый день заходить в кабинет чтобы проверять а пришла ли мне вторая заявка то есть а, чисто теоретически нам может повести и мы за первые полдня выполним на сто процентов предоставим помощь и потом оставшееся время уже можем сидеть спокойно конечно если мы а, в других делать не будем давайте еще расскажу какие нюансы тут есть по проекту во первых я писал у себя в телеграм канале что 60 процентов в месяц прибыль тут это действительно так но проект работает немножко по-другому тут нам нужно будет выводить и проценты и тело депозита каждые 10 суток то есть я поговорил с людьми Людьми. вот я сейчас сделаю депозит 1000 трон 20 процентов ну там конечно на пять процентов больше мне за 10 дней накапает и по истечению 10 дней после 10 начисления я буду выводить и тело и проценты но ну, а перед тем конечно же чтобы вывести я опять создам депозит на 1000 трон поэтому тут месяц 30 дней свои монеты держать не надо, потому что, вот как мне сказали, начисления после 10 дня не идут. Тут у нас 20% за 10 дней. Такой маркетинг получается, и меня он даже больше привлекает, потому что так я чаще а, и вывожу свои монеты, и опять их завожу. То есть, оборот идет, монеты я у себя на кошельке все чаще и чаще ощущаю, и так кстати, можно как-то спланировать свои будущие депозиты. А, в общем, для меня этот вариант а, даже более подходящий чем месяц ждать пока отработает депозит 10 дней 20 процентов все супер тут также работает такая система что если в первые 24 часа вы не оплатите ордер то вместо двух процентов вы будете получать полтора процента в сутки но это тоже при условии если вы во вторые 24 часа успеете оплатить ордер если не успеете то как и в ммм MMM призм ваш кабинет блокируется также тут Тут есть некоторые нюансы с реферальной системой. В принципе, она такая же, как в МММ MMM Призм, то есть тут и менеджерские уровни все такие же, и проценты такие же, но есть одна загвоздка. Например, если я сделал депозит в 1000 трон, а человек, мой реферал, который зашел по моей ссылке, заходит в проект и делает депозит 2000 трон, то реферальное отчисление получу я только от 1000 трон. То есть я получу от человека реферальные от той суммы, которая равна моему депозиту. Если я сделал депозит 1000 трон, а мой человек 2000 трон, то я получу только от 1000 трон, 5 процентов это с первой линии так что если вдруг вы думаете приглашать людей то если вдруг для вас это важно обозначьте своим приглашенным вот этот алгоритм и например если вы сделали депозит тысячу монет а ваш приглашенный хочет зайти на 2000 то он может сделать это просто двумя частями разбив свой депозит на две части Первый раз внести 1000 монет и потом через некоторое время, а тут это гораздо быстрее, чем в МММ MMM Призм, сделать вторую часть 1000 монет. Также, если вы хотите добавиться в общий чат русскоязычный то пишите мне в личку Telegram. Но будет одно условие, вы уже должны быть зарегистрированы в проекте MMM Global Tron. Там попросили администраторы чата добавлять в чат людей, как минимум только тех, кто уже зарегистрировался в проекте, чтобы было все более стерильно. Ну... Такая просьба была, не мой чат, не мне там устанавливать правила. Поэтому, если вдруг хотите попасть в этот чат, если вы уже состоите в проекте или думаете к нему присоединиться, то пишите мне в личку, и я вас с радостью туда добавлю. Вот, обновил я страницу, и мне уже висит первый ордер, который я должен оказать. Я должен Джигендару перевести 500 трон. Я открываю заявку, вижу адрес трон, на который мне надо отправить 500 монет перехожу в свой кошелек кстати кто еще не зарегистрировал кошелек трон не знает как это сделать то у меня на канале предыдущий ролик как раз таки снят об этом Нажимаю send а тут я вставляю адрес получателя и сюда я жму 500 монет нажимаю отправить и в течение совсем быстрого времени я думаю эти монеты поступят как раз таки на кошелек получателя и я нажму кнопку я оплатил конечно сейчас пока что еще очень рано эту кнопку но, я думаю, уже в течение минуты-двух я... Перейду, нажму кнопку ⁇ Я заплатил ⁇ и мне напишут, что да, все супер, все ок, давай жди следующего депозита. А напоминаю, что следующий депозит, он может вот буквально и через полчаса даже мне прийти. И для того, чтобы его оплатить, конечно, у меня есть 48 часов, но лучше все это делать в первые 24 часа, чтобы получать 2% в сутки. Если я сделаю это с 24 до 48 часов, то я уже буду получать полтора процента в сутки, а это, ну, на четверть меньше, чем положено мне изначально было. Так, давайте все-таки перейду, попробую нажать «Я оплатил». Все, вот видим, ваш ордер подтвержден. Я уже предоставил помощь, половину от помощи. Обновлю страницу сейчас. Вот, мы видим, 500 трон я отправил, всего заявка была на 1000 трон, и в ближайшее время... Мне обязательно придет вторая заявка. И уже через 10 дней я выведу прибыль, запишу об этом видеоролик, сколько я получил там и... 5% получается бонусные будут. И посмотрим, как быстро мне придут монеты. В общем, следите, подписывайтесь на канал, если вдруг вам это интересно. Ну и также подписывайтесь на канал в Телеграме. Там я сообщу, через какое время после вот первой заявки мне пришла вторая заявка на оплату 500 трон. А если вдруг есть какие-нибудь вопросы, пишите их в комментарии под этим видеороликом. И в следующем ролике я обязательно их разберу. До скорых встреч!